Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Поздравляю вас с новолетием. Со вчерашнего дня у нас наступило 7529 лето от сотворения мира. На нашей сегодняшней встрече я хотел бы вас познакомить с правовыми аспектами существования современной цивилизации на планете Земля, она же по-старославянски Дария. Для начала нашего разговора Хотелось бы напомнить две цитаты замечательного ученого, который работал на нашей земле в XIX веке. Это Александр Шишков, который был главой Российской Академии наук с 1813 по 1841 год. Эти цитаты звучат следующим образом. «Язык наш... Есть древо жизни на земле и Отец на речи иных. Имя славян славилось за несколько веков до существования Рима и прежде, нежели греки, стали известны между людьми. Эти цитаты нашего замечательного ученого перекликаются с первоисточниками, с которыми вы все, безусловно, знакомы, и в которых написано, что в стародавние времена на планете Земля был один язык и одно наречие. Вот. Эта ситуация за последние сотни лет кардинальным образом изменилась и превратилась в то, что мы видим с вами каждый день вокруг нас во всем мире. Давайте обратимся к современной политической карте мира. На этой карте существует Около 300 государств. 200 с лишним из них являются членами организации объединенных наций. Вот, и очень много мелких э, образований, которые пока еще не зарегистрированы даже в ООН. И являются как бы непризнанными. Что из себя представляет современная политическая карта мира? Ну, если мы посмотрим на американский континент, то увидим там э, два государства. Одно из них называется США, другое – Канада. Коренными жителями данной территории являются индейцы. Если мы с вами взглянем на африканский континент, и особенно на северо-западную часть его, которая политиками еще называется страны Магриба, то увидим, что эта часть – Африки, африканского континента, разделена на множество частей, и они называются различными именами. Но, как известно из истории э, человечества, э, коренными жителями данных территорий являются берберы, которые на сегодняшний момент в странах Магриба составляют от 20 до 30% населения этих стран. Если взглянем на европейскую часть нашего континента, то можем увидеть там такое государство, как Германия. Как известно из истории, германцы являются славянскими племенами. Сегодня данная территория называется Федеративная Республика Германия и якобы представляет интересы племени, которая ранее называлась германцем. В восточной части политической карты мира расположена государство, которое называется Япония. Коренными жителями данной территории являются Айны, которых на территории Японии сохранилось не более 20 тысяч человек. И они живут в резервациях, точно так же, как и индейцы Северной Америки вот, и, и других странах, в которых еще остались коренные народы. Таким образом, мы видим с вами, что Имена коренных народов не соответствуют названиям государств. Зачастую положение коренных народов в государствах, которые сегодня существуют на политической карте мира, находится в крайне плачевном состоянии. Индейцы в Америке, коренны, являющиеся коренными жителями, живут в резервациях на самых отдаленных и необжитых участках суши который оставило капиталистическое государство для того, чтобы они могли продолжить свою жизнь. Айны в Японии живут на ограниченной территории, которую им выделило правительство Японии для того, чтобы они хоть как-то могли существовать. Берберы в Северной и Западной Африке остались в меньшинстве, Несмотря на то, что все эти жители являются коренными жителями данных территорий, насколько бы мы ни заглянули вглубь в историю, данные э, люди здесь проживали всегда и являются истотными жителями данных территорий. Аналогичная ситуация на территории нашей страны. В данный момент она называется Россия. По смыслу слово «Россия» переводится как Земля племени Рос. В племени Росов есть три ветви, которые являются родственниками и называются Великоросы, Малоросы и Белоросы. Таким образом, истотные, они же коренные народы всех территорий планеты Земля находятся сегодня в угнетенном состоянии, часто не имеют своих представителей в международных организациях. Для простоты и понимания данного вопроса давайте взглянем на центральное здание Организации Объединенных Наций. На нем написано, что данное учреждение является Организацией Объединенных Наций. Но давайте спросим, существуют ли представители русского народа? В Организации Объединенных Наций, существуют ли представители берберов в Организации Объединенных Наций, существуют ли представители айнов в Организации Объединенных Наций, существуют ли представители германцев в Организации Объединенных Наций, существуют ли представители севера и южноамериканских индейцев в Организации Объединенных Наций? И мы с вами удивимся после того, как не обнаружим ни одного представителя Истотных народов в Организации Объединенных Наций. В Организации Объединенных Наций в настоящее время присутствуют только представители юридических лиц, которые обозначены на политические карты мира и которые представляют интересы транснациональных корпораций на данной территории. Ни по национальности, ни по духу представители различных государств не, не представляют интересы коренных народов, проживающих на данных территориях. Что мы с вами видим, если обратимся к эмблеме Организации Объединенных Наций? Мы видим э, карту планеты Земля с Северного полюса, находящуюся в прицеле немецкого пулемета МГ-34, обрамленного ветвями неких символических растений по э, периметру. О чем говорит нам эта эмблема? О том, что Организация Объединенных Наций на самом деле является военной структурой, задача которой истребление жителей планеты Земля. Если мы оценим действия Организации Объединенных Наций за последние 30 лет, когда Советский Союз ушел с международной арены, то убедимся, что все действия и бездействия Организации Объединенных Наций были как раз и направлены на истребление коренных жителей планеты Земля. Многочисленные конфликты, возникшие в Ираке, в Сирии, на Украине, на всей территории СССР, в Югославии и многих других странах, не получили должной оценки в Организации Объединенных Наций, несмотря на то, что согласно первой главы Устава Организации Объединенных Наций, сама организация обязана поддерживать мир во всем мире, решать любые споры и конфликты мирными способами, достигать их при помощи переговорного процесса. Тем не менее, агрессия и вторжение войск НАТО в Югославию, в Сирию, в Ирак, на территории бывших советских республик, происходят повсеместно. И мы не получили соответствующей правовой оценки этих конфликтов со стороны Организации Объединенных Наций, также не получили однозначных запретов на ведение этих боевых операций, в результате чего пострадали миллионы человек, развязаны многочисленные войны по всей территории планеты Земля. В результате этих войн погибло большое количество государств. Как вы знаете, Югославия была расчленена, Чехословакия была расчленена, Советский Союз был расчленен. В Сирии и Ливии в настоящее время творится послевоенный хаос, в Ираке разрушена система управления и так далее и тому подобное. Многочисленные военные конфликты привели к дезорганизации системы административного управления и внесли систему так, так называемого управляемого хаоса на данных территориях. Для того, чтобы лучше понять правовые аспекты, существование современной цивилизации, давайте рассмотрим существование нашей страны за последние сто лет и те процессы, которые происходили на нашей территории. Давайте обратимся к карте Российской империи, которая была разделена на административные районы, которые в свою очередь назывались губернии. Если мы с вами обратимся к своду основных государственных законов Российской империи, раздел первый, пункт 1, то прочитаем в этом пункте «Государство российское едино и нераздельно». В семнадцатом году под воздействием спецопераций, проведенных на территории Российской империи, административный аппарат Российской империи прекратил свое существование. Де-факто Российская империя прекратила свое действие, до де юры она продолжает жить и по сей день. Через пять лет на месте Российской империи образовывается Союз Советских Социалистических Республик. Давайте обратимся к карте Советского Союза 1922 года. Как известно, союзный договор в 1922 году подписывались всего лишь четыре республики – Белоруссия, Украина, Закавказская Республика и РСФСР. Именно эти четыре юридических субъекта образовали Союз Советских Социалистических Республик в 1922 году. Тогда еще не было ни Среднеазиатских, ни Кавказских союзных республик, которые появились позже. Если мы рассмотрим внимательно карту 1922 года, то увидим, что Название местностей на 1922 год не соответствует тем названиям, которые возникли впоследствии. Рассматривая карту 1922 года, мы видим с вами четко ограниченные четыре субъекта, которые образовали Союз Советских Социалистических Республик. Теперь перейдем к карте 1980 года. Перед нашим взором находится карта Союза Советских Социалистических Республик накануне крушения его административных органов и систем. На этой карте мы видим 15 союзных республик, большинство из которых образовалось за счет территории РСФСР. Часть территории РСФСР была отдана как административные районы в пользу среднеазиатских республик. Давайте попробуем найти в документах Союза ССР акты, подтверждающие законное отчуждение территории РСФСР в пользу Среднеазиатских республик. После исследования этого вопроса мы убедимся с вами, что выделение земли РСФСР в пользу Среднеазиатских республик никогда не происходило. Что это нам говорит? Это нам говорит только лишь о том, что среднеазиатские республики, так же как и все республики Союза Советских Социалистических Республик, были лишь административными районами в составе Союза Советских Социалистических Республик. В связи с этим ни одна из союзных республик не может быть государством, поскольку ее границы не были закреплены международными договорами, а были лишь внутренними административными границами на территории Союза Советских Социалистических Республик, границы которого по результатам Второй мировой войны были закреплены большим количеством международных соглашений, подписанными всеми странами, находящимися по периметру Союза Советских Социалистических Республик. Что же происходило с Советским Союзом? за все время его существования. Советский Союз, который изначально был образован за счет административного и силового ресурса, постепенно набирал легитимность. Всенародным голосованием было принято три конституции и многочисленные их редакции. И в 1991 году произошло уникальное событие, которое поставило Союз Советских Социалистических Республик в особое положение. На территории Советского Союза 17 марта 1991 года произошло Всенародное Вече о сохранении обновленного Союза СССР. Данное Всенародное Вече приняло решение обновленному Советскому Союзу быть. Это решение было закреплено постановлением Верховного Совета от 21 марта 1991 года. В результате этого решения Советский Союз стал единственным правовым субъектом на всей планете Земля. Все остальные государства так и остались административными образованиями, образованными за счет административных и силовых ресурсов, примененного на данной территории в различное время. Некоторые горячие головы утверждают, что на территории Союза Советских Социалистических Республик, образовался Союз Независимых Государств. На самом деле такого союза не существует и существовать не может по одной простой причине. Первое. Каждая союзная республика не была отдельным государством, никогда не имела демаркации границ с соседними государствами, никогда не имела собственных паспортов и существовала только как административный район в составе Союза ССР. Таким образом, создание, попытка создания Содружества независимых государств закончилась ничем, поскольку оно так и не образовалось. Каждый из вас не получил паспорт Содружества независимых государств, о котором шла речь в 1991 году. Административные районы Союза Советских Социалистических Республик стали именовать себя отдельными государствами по одной простой причине. Власть в этих административных районах была захвачена организованными преступными группами, которые, используя силовое давление на граждан СССР, а также используя средства массовой информации, ввели граждан СССР в заблуждение, объясняя им что они якобы живут на, в отдельной стране с таким-то названием, с такой-то символикой, чего на самом деле до де юры так и не произошло. Что же мы имеем в итоге после того, как прошли эти процессы на нашей территории? Мы имеем на планете Земля единственный законный субъект Союз Советских Социалистических Республик, который образовался и полностью легитимизировался в результате всенародного веча, прошедшего на всей территории Союза ССР. Но кроме всенародного волеизъявления, необходимо еще иметь документы, которые связаны с собственностью и возможностью управления данной территорией. Такой документ был мною обнародован в 2012 году. Называется этот документ грамота Александра Филипповича Македонского. Копия этого документа получена нами в Российской государственной библиотеке и заверена всеми необходимыми печатями. За истекший период мы не получили ни одного опровержения по данному документу, хотя такое предложение мы делали всем желающим для того, чтобы собрать наиболее полно материалы, которые связаны с правом управления на планете Земля, любыми ее территориями. Примерно полтора месяца назад, на встрече в честь десятилетия возрождения СССР, мною был озвучен еще один документ, который называется «Кон о передаче космических и планетарных прав на владение, защиту и сохранение Земли Даарий славянскими родами, как истотными и изначальными родами Земли Даарий». До Данный документ был подписан в лето от Великой Стужи. На сегодняшний момент это 13 тысяч девять лет тому назад. Каково же краткое смысловое содержание этого документа? Творцы Вселенной передают все абсолютные и полные права на владение, лилеяние и сбережение земли Дарии истотным русским родам, как единственным порожденным самой землей Дарии людям, которые этим правами обладают на срок, пока существует последний сын земли Даарии он порожден и подписан в лето от великой стужи великими строителями вселенной и славянскими мужами, в составе коих был царь царей, великий владыка Юга Рюрик, сын великого Ророга, из рода Сколотов славных соколов, и царь великой Бореи, прозванный Борятой, владыка Северного ветра. Вот краткое смысловое содержание данной грамоты. Нас которая лежит в основе грамоты Александра Филипповича Македонского, в тексте которой упомянуто, что данной грамотой ни один иный народ во Вселенной не обладает. На основании изложенных мной фактов правительство СССР, ввиду того, что на земле разразился очень серьезный экономический кризис в связи с крахом Федеральной резервной системы, находящийся на территории США, возрожденное правительство СССР делает соответствующее предложение всем разумным людям на планете Земля. Возрожденное правительство СССР как представитель единственного законного субъекта права на планете Земля предлагает для выхода из мирового и финансового кризиса зарегистрировать в СССР все иные субъекты права. После прохождения регистрации возрожденный субъект права сможет получить долгосрочные заказы на поставку оборудования, продуктов и материалах, оплачиваемых единственной законной и обеспеченной на планете Земля валютой – советским рублем, в случае отсутствия долгов перед Союзом Советских Социалистических Республик. Данное предложение и его реализация приведет нас к выходу и сложившегося сложного экономического положения на всей планете Земля. В противном случае нас ждет мегакризис, который затронет все страны на планете Земля и приведет к катастрофическим последствиям ввиду разрушения экономической инфраструктуры на планете Земля и разрушению всех экономических связей, что в перспективе может отбросить нас на многие десятки и может быть даже сотни лет в развитии. По этой причине, обращаясь к здравомыслящим гражданам СССР, мы в очередной раз приглашаем всех их на работу в органы и структуры Союза Советских Социалистических Республик для решения тех сложных задач, которые разворачиваются перед нами во всей их неприглядной красе. В противном случае... Мы будем ввергнуты в пучину финансового и правового хаоса, который неизбежно возникнет в ближайшее время на всей территории планеты Земля. Благодарю за внимание.